22 июня 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был объявлен на военном положении. 16 июля 1941 года на совещании Гитлера с руководителями нацистского рейха о целях войны против Советского Союза решено, что Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами. Он должен стать областью империи готен Такое название фашисты решили дать полуострову. Симферополь должен был стать Готенбургом. Но более 4000 заявлений о вступлении в ряды добровольцев было принято командующими крымских войск в первые дни войны. Симферопольская 51-я армия, имя которой сегодня носит одна из улиц Симферополя, была сформирована. Основу армии составляли симферопольцы. 4 июля план мобилизации был выполнен полностью по всему полуострову. Призванных в армию, на производство, у станков, у совхозов, в тракторных бригадах заменяли женщины и дети. Собирали для солдат теплые вещи, сдавали кровь, деньги, ценности – все в фонд обороны. Каждый старался внести свой вклад в общее дело для фронта. Но несмотря на самопожертвование и героизм, в ночь на 2 ноября 1941 года в Симферополь вошли фашисты. Уже до рассвета в городе начались первые облавы, появились первые виселицы на центральных улицах, концлагеря. А в ответ было создано партизанское движение. Насколько известно, в крымских лесах было сформировано три партизанских соединения – северное, южное, восточное. Подпольщики были в каждом селе. В Симферополе первую подпольную организацию создал Федор Беленков. К концу ноября 1941-го в ней состояло 15 человек, но в декабре фашисты службы СД арестовали и расстреляли подпольщиков. Но несмотря на это, появлялись одиночки, срывающие немецкие приказы, разрозненные группы, совершающие мелкие диверсии. В общем, город встал на свою защиту. Но только спустя 3,5 года остатки фашистской армии отступили. В этот день, 13 апреля 44-го, бойцы 4-го Украинского фронта освободили большую часть Крымского полуострова и вышли к Севастополю. Утром к окраинам города Симферополь вышли партизаны 1-й бригады. В городе действовали подпольщики. Вместе с передовыми частями Красной Армии они заняли железнодорожную станцию, вокзал, телеграф, радиостанцию, участвовали в разминировании. К 16.00 город был полностью освобожден. Ворота Симферополя для фашистов закрылись навсегда. В этот день, 13 апреля, традиционно приглашаются участники боев. Они подсчитают память погибших симферопольцев, приходят в сквер победы к памятнику освободителям, наш знаменитый танк Т-34, который первый прорвал оборону гитлеровских войск. Как обычно, все мои недочеты, ваши мысли, соображения я прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.